всем привет меня зовут марат это компания фундамент спб сегодня мы заехали в бальховку здесь мы строим дом в современном стиле в два этажа наши подписчики часто задают вопросы как правильно посадить дом на участке со сложным рельефом здесь у нас есть хороший пример выполнения данной задачи в этом видео поговорим о том как это сделать Сразу хочу заметить, несомненно, у нас в стране достаточно территорий с ровным рельефом, это могут быть поля, леса, их много не застроенных, все их видели, тем не менее, много коттеджных поселков, много покупатели земли стремятся построить и купить участок с неровным рельефом это обусловлено тем что на участке со склоном можно получить хороший вид с территории участка и ну из окон дома вот как у меня за спиной например на участке с ровным рельефом вы зачастую будете смотреть либо в забор соседу очень повезет, если у вас будет крайний участок в коттеджном поселке и вы будете смотреть в лес но вот такой хорошей перспективы где есть возможность посмотреть даль, ну полюбоваться видом вы на таких участках можете не получить. Тем, кто выбирает строительство дома на склоне следует учитывать, что этот процесс более трудоемкий и более трудозатратный, чем строительство на плоскости. Всегда строительство на склоне будет более дорогое и по времени более затратно. Процесс проектирования становится гораздо больше и требуется большая компетенция от проектировщиков, архитекторов и ландшафтников. На этапе реализации появляются технологии, которые требует большего участия инженерного состава. Сейчас мы пройдемся по участку и на реальных примерах покажем, какие варианты решения задачи по строительству дома на склоне могут быть и обсудим алгоритм принятия этих решений. Для правильного донесения информации сначала расскажу немножко об участке. Здесь у нас участок 50 соток перепад высот от нижней точки до верхней составляет порядка 30 метров, на участке планируется расположить дом для проживания семьи, есть второстепенные строения, такие как гараж и хозблок и в общем-то вот эту всю концепцию надо было посадить на участок для того чтобы в перспективе удобно ее эксплуатировать сразу хочу отметить, что архитектурные решения и варианты посадки разрабатывала здесь не наша компания, но в целом анализируя а, данное решение соглашаюсь с тем, что здесь все сделано правильно, и тот человек который принимал эти решения достаточно грамотный а, ну, решения хорошие а, что мы имеем? у нас есть подъездная дорога, в каждом проекте где есть рельеф, стоит отталкиваться от того, где у вас подъезд к участку, у нас значит дорога есть, которая поднимается от нижней части Участка вдоль э, длинной стороны и поднимается на верхнюю часть участка. Таким образом мы получаем две точки коммуникации, то есть въезда на участок с боковой стороны участка и с верхней зоны. Соответственно, отталкиваясь от этой информации, уже можно было принимать какие-то решения, где можно попасть на участок и как организовать э, проход по участку уже для того, чтобы удобно ее эксплуатировать. Всегда строительство на склоне сопровождается созданием каких-то плоских террас, на которых уже строится либо дом, либо располагается зона отдыха, здесь на участке также задачи эти решены у нас есть нижняя зона, она сейчас подперта габионами, в которой располагается зона парковки с нее также сформирован въезд в будущий гараж. Верхняя плоскость сформирована специально для будущего строительства дома и прилегающей к нему территории. Для того, чтобы можно было сделать это выравнивание, выполнена специальная подпорная стена в виде цокольного этажа, который сейчас вкопан полностью в землю. Можно обратить внимание, что а, вот у нас идет скос грунта и в точке дома у нас цокольный этаж полностью заглублен в зоне уже примыкания к дороге он полностью открыт то есть с той стороны есть возможность подойти пешком или заехать на автомобиле с этой стороны у нас это не создает какого-то оврага здесь можно тоже вокруг дома спокойно гулять и в случае необходимости уже спуститься в цокольный этаж по лестнице или на лифте, как это планируется в этом проекте. В целом, коммуникация между прилегающей территорией и самим участком является вот такой самой главной задачей при строительстве дома на склоне. То есть у нас в практике есть варианты решения, когда у нас есть подъезд сверху, есть подъезд снизу, есть задача построить дом на горе при въезде снизу, есть задача построить дом на горе при съезде сверху. То есть вот... Э Вариации решения этих задач всегда заключаются в том, чтобы сделать коммуникацию между подъезжаешь ну между дорогой которая примыкает к участку и будущей постройкой, это самый важный момент который следует учитывать второй момент это террасирование территории то о чем я сейчас говорил где-то у нас возникают подпорные стены где-то у нас какие-то здания вот как здесь цокольный этаж врезается в склон где-то участки просто отсыпаются и выравниваются в какую-то плоскость где-то они вкапываются опять же такие решения важно учитывать с пониманием будущего технологий строительства где-то нецелесообразно вкапывать цоколь потому что решение будет очень дорогостоящее и лучше пересмотреть и сделать насыпь где-то лучше сформировать подъезд снизу с какой-то дорогой у нас один из проектов есть в котором а, есть а, участок а, на горе а подъезд снизу и там уже возводится дорога к верху участка и это более а, правильное решение потому что сверху раскрывается более богатый и хороший вид, пойдем сейчас посмотрим технологии конкретно реализованные здесь по террасированию и вы сможете уже делать какие-то выводы как вам на своем участке принимать данные решения В целом строительство на рельефе всегда сопровождается строительством разного рода подпорных стен или укрепления грунтов, в этом проекте это все сделано, у меня за спиной можно увидеть сейчас габионы, здесь сетчатый габион применен. Кстати, нам более, намного лучше выглядит, чем вязаная сетка Есть монолитные подпорные стены там, на разных основаниях Есть врытые цокольные этажи, которые тоже укрепляют грунты Также есть просто планировки откосов с будущим укреплением Здесь эта работа еще не проведена и планируется в следующем году Об этом мы снимали более подробное видео Оно есть на нашем канале Можете посмотреть для понимания правильных решений Ссылочка будет вот здесь Thank you. Сейчас мы находимся на нижней части участка, здесь организован подъезд с дороги на территорию парковки, хранение автомобилей, какой-то разгрузочно погрузочной зоны и в целом такой хозяйственной зоны, где будут располагаться подсобные строения. По коммуникации здесь правильно реализовано, что с дороги можно сразу заехать на территорию участка без какого-то большого подъема в гору, который, допустим, в зимний период может создать проблемы. Ну, то есть лед, снег, он будет препятствовать комфортному заезду, выезду. Здесь это организовано. Есть прямой подъезд в навес или в гараж для автомобилей, есть большая парковочная зона, есть непосредственный подъезд к зоне будущей коммуникации с основным строением, с домом, есть здесь вот лифтовая шахта и перспективе лестница, по которой можно будет поднять вещи, которые вы привозите, продукты. Опять же, в процессе там, строительства мебель надо будет на территорию как-то заносить. И вот эта коммуникация здесь грамотно организована. С точки зрения реализации задач, сейчас сформирована насыпь, которая укреплена снизу габионами для защиты от осыпания этой насыпи на дорогу. В перспективе Территория вот этой насыпи, она будет увеличена и сама парковочная зона будет больше. Формирую такую коммуникацию, ну в целом такую конструкцию. Здесь образовывается вот такая закрытая территория под хозяйственные нужды. С верхней террасы, ну такой более личного пространства, эту территорию не видно. Очень правильное с моей точки зрения решение. Здесь у нас выполнен цокольный этаж, задняя стенка его полностью засыпана грунтон, в который упирается уже территория, которая расположена вокруг основного дома и также она укрепляет основание будущего дома. Изначально здесь склон шел ну, примерно вот так, то есть территория цоколя, которая сейчас есть. Здесь был раньше грунт, но с кривым таким рельефом. Сейчас он грунт выкопан, цоколь туда э, в грунте отлит, и сейчас сформирована обратная отсыпка. Здесь конструктивное решение, это монолитные конструкции, в основании фундаментная плита, стены из железобетона, жесткие перевязки, сверху зажато диском из э, монолитной плиты перекрытия, эту конструкцию, ну, создает жесткость конструкции, позволяющую выдерживать нагрузки, которые возникают вот грунта верхней террасы пойдем посмотрим сейчас верхнюю террасу как это выглядит с той стороны мы поднялись уже на верхнюю точку нашего участка здесь у нас есть возможность заехать на территорию верхней террасы в которой уже располагается наш будущий дом вот стоит обратить внимание, что в целом с верхней террасы у нас не видно вот те хозпостройки, которые мы э, смотрели снизу то есть э, зона разгрузки материалов зона хранения автомобилей какие-то подсобные помещения здесь скрытые э, вот архитектор, который разрабатывал эту концепцию, очень гра грамотно распорядился рельефом в то же время верхняя территория она обладает достаточной площадью для того, чтобы построить дом для того, чтобы расположить какие-то второстепенные строения в перспективе Крыша гаража, которая является плоской, будет засыпана землей и застелена газоном. Эта территория будет повторно использована, то есть верхняя площадка, на которой располагается дом, будет выполнена до края цокольного этажа, за которой уже будет балкон и вид сверху на вот эту прилегающую территорию. Сейчас поднимемся наверх, посмотрим на результат работы архитектора и можно будет сделать вывод стоило ли игра свечи. Подведем небольшие итоги строительство дома на сложном рельефе создает дополнительные временные и денежные затраты. На этапе проектирования требуется большее количество участников в виде архитектора, конструктора, ландшафтника. Их надо объединять, какую-то рождать интересную идею, понимать возможности реализации тех или иных решений, их как-то всех синхронизировать для того, чтобы получить ожидаемый качественный результат. На этапе строительства будут применяться технологии, которые зачастую не на участках с плоским рельефом поэтому стоимость и сроки строительства будут всегда выше чем на участках в плоскости к преимуществам хочу отнести что строительство на склонах позволяет создавать шикарные виды с территории вашего будущего участка ну например как у меня за спиной по моему мнению вот такие виды, такие участки придают особую уникальность объекту. Тем, у кого есть желание владеть вот такими видами, стоит учитывать минусы, которые я назвал ранее. Я лично для себя отдал бы предпочтению дому на склоне. Я понимаю, что это будет сложнее и дороже, но в перспективе я буду ценить это гораздо выше, чем обычный среднестатистический дом. На сегодня все, мы рассказали про строительство дома на сложном рельефе, у кого есть вопросы, пишите в комментарии, мы на них ответим или снимем видео на тему, которая, на которую будет задано большее количество вопросов. Если вам нравятся наше видео, подписывайтесь, ставьте лайки, с вами был Марат, компания Фундамент СПБ, всем пока!